Акцент, трудимся с мозгами, работаем на выезде. Хунда Акцент, замена мозгов, изготовление ключа, короче все дела опять дома. Опять вечер. Сейчас будем заводить машину. Поменял мозги, запрограммировал чип, сделал новый ключ. Вот они у нас, у нас старые мозги. А это уже новое. Вот это старые. Ну все. Сейчас соберу. И работа будет выполнена. Скоро скоро буду работать дома. Вот тут ворота у меня автоматически. Так, вот у нас последний запуск. Машина готова. Заводим. Заводим машинка с ключиком светится все автомобиль заведен все можно ехать